Любите ли вы историю и помните ли то, что проходили в школе? Давайте проведем опрос среди жителей Казани. Узнают ли они известных исторических личностей по фото? Кто изображен на фото? Сталин. Наверное, кто-то из татар. Дагам. Филипп Киркоров. Нет, какой-то, не знаю. А? Леонардо Давич? Нет, а кто это? А, Глёв Почти. Ага, -то из того же, да? Да, что-то из того же. Из, а, из Ренессанса? Инцав. Петр первый. Какой-то чувачок. <схи> первый император всей Руси. Петя. Господин император Петр первый. Ну, судя по кресту, какой-нибудь из Англии. Петр первый. О господи, это ж Бехтовен да? Это Бетховен. Это Бах, да. Собаки есть такие. Бетховен. Бах. Боюсь, что этого господина я не узнаю. Так, не Ван Гог, а кто же у нас еще был? Э -э Галя! Без прошлого не может быть и будущего. А это был соц.вопрос и я, Салия Затова. Всем пока!